Спустя 4 года. Ну а почему спустя 4? Так потому что сейчас узнаете. Ису, есть время постирать? Времени нету, мама. Плачика научи читать. Сейчас. Ису, тогда дай мне свою одежду. Я закину все в стирку, там самочувствие постирается, а я на работу. Ты надеюсь достанешь ее. Да. Что-то случилось. Помнишь мальчика, с которым я ходила раньше на учебу? Ну, кейси, что такого? У него появилась девушка, и он променял меня на нее. Поэтому я закрытая личность. А, так они же вроде говорили, что у них через два года свадьба. И еще фуга. Ой, да ладно тебе, не расстраивайся. Лучше порадуйся за него. Мам, как я могу радоваться, когда мой любимый человек выходит не за меня замуж? Это очень-очень больно, мам. Ису, только не плачь. Найди уже себе просто другого, не бегай ты за ним. Ису, ну не плачь. Успокойся. На следующий день. Ненавижу зиму. Ису? Суп. Что за дебил меня там уже засек? Мистер Бабник, М -м, прикольно. Ходим, как будто мы, его не знаем. Ису, постой! Поймал. Отпусти. Если сначала не скажешь, что с тобой было. Сам догадайся, козлина. Интересно как. Все эти четыре года я был в депрессии. Из-за тебя! Я уже смогу тебя признаваться в любви, а ты какаха, блин. Вот я дурак. Ты не дурак, ты бедил. Бедил? Да, бедил. Потому что ты козел, который отверг мои чувства так еще и через два года свадьба. Что, больше нечего сказать, да? Да, я дурак, что отверг твои чувства. Но я не могу принять твои любовные послания, потому что боюсь причинить тебе боль. Как раз таки этим ты причиняешь мне боль, то, что ты отвергаешь меня. Даже не поняв, какой я на самом деле. За, это кто? Привет, Роми. Это всего лишь друг. О, привет. Как тебя зовут? Ису. Ну ладно, Кейси, увидимся никогда. Странный он какой-то. Просто ему одиноко. Ну что, в кафе? Давай. Дома. Ботик тебе плохо? Да. Очень. Люк! Чё? Успокой, пожалуйста, сын. Ему очень плохо. Ему нужна поддержка Альфы. А, ну хорошо. Я, пожалуй, пойду. <coughs> сын, пойми, все Альфы с 20 до 25 тупые. Они не могут определиться, с кем быть гениями или с натуралами Ну в его случае он выбрал быть с натуралами То есть он натурал И Кейси не может принять твою любовь ну ты ему и нравишься, но только как друг Он не чувствует твои феромоны Так же как это и не чувствовала у мамы Эм Да я не чувствовала у мамины феромона, но я ее по-настоящему любил И люблю до сих пор Феромоны это как течка, только как запах А течка это то есть Как запах чего-то сладкого Что возбуждает Альф Пап, мне уже 21, у меня есть течка и феромоны, поэтому не надо мне тут и так рассказывать. Просто я не понравился и вот и все. Может, ты правда уже искать другого Альфу? Вот, хорошо мыслишь, начинай с завтрашнего дня. Хорошо. На следующий день! Я, конечно, извиняюсь, но здесь не занято? Нет-нет, а, присаживайтесь. Правда, удивительное место. Здесь тихо и спокойно, как парк. Это и есть парк, он и так и называется, Тихий парк. Здесь мало кто гуляет и сидит около речки, или собака хотя бы там погуляет. Вот из-за этого он начинает казаться, что он совсем глухой и что-то такого. Поэтому его назвали Тихий парк, потому что все тихо. Кстати, как вас зовут? Исо. Приятно познакомиться. Я Луи. Ага. Вы не, не будете против, если я вас позову в кафе? Ну, так. За встречу. Да, давайте. Хорошая идея. Исо! Что ты здесь делаешь? Пойдем-ка поговорим. Окей. Okay. Так что ты хотел спросить или поговорить о чем? Это кто, мать твою? Друг? Какой нахрен друг? Друзья в кафе не приглашают вообще-то. Если один... нескромный вопрос. Ты дебил? Он пригласил в кафе только лишь за знакомство. А вот ты заметь, ты даже меня ни разу не пригласил. Поэтому нечего лезть в мою личную жизнь. У тебя есть девушка, у меня появится парень. Я с ней уже расстался. О, прикольно. Я долго думал над твоими словами и решил, что я хочу быть с тобой. Да неужели? Прости, что отвергал твои чувства. Я просто не знал, куда деваться. Ису, не поддавайся эмоциям, не поддавайся эмоциям, не подавайся эмоциям. Дурак.